И даже если скажешь мне Ты проща навсегда Я буду гореть, вспоминая тебя И буду лететь о полёт А не весной и холодной зимой И даже если скажешь мне Ты проща навсегда Я буду гореть вспоминать Я тебя и буду лететь Мои мечты Парус опаленный на причале пустоты Одинокий странник я по лунному пути Берегу планету, на которой я ты И даже если скажешь мне Ты проща навсегда Буду лететь опалённый табор ранее весной и холодной зимой Колодые раны на моей груди оставляю шрамы пустошью твоей любви Моря. Фальшивою прямо продолжаешь без меня И даже если скажешь мне ты прощай Навсегда Я буду гореть вспоминая тебя И буду лететь о И тобой ранней весной Oh,